всем привет С вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы рассказать о таком интересном способе работы с миди регионами как или скопирование часто очень задают этот вопрос по поводу того как вообще удобно можно делать работать с регионами с миди когда например очень часто повторяется одна и та же партия ну к примеру вот у меня здесь есть такой фрагмент И, допустим, я хочу, чтобы вот эта партия вот этого синтезатора играла все в мои вот эти четыре повтора. Ну, то есть логично, что мы просто копируем эти регионы и, собственно, все. Получается так, как надо. А, но бывает проблема в том, что на каком-то этапе аранжировки понимаешь, что какая-то партия не совсем удачная. То есть, например, какой-то аккорд. Мне, например, здесь не нравится или не нравится ритмика. То есть, я, например, хочу что-то поменять или поменять велосити. И я понимаю, что мне придется потом все это дело а, убирать, удалять, заменять новыми версиями или там, ни в коем случае не запутаться, что здесь я изменил, а здесь я не изменял. Вот, ну, в общем, это добавляет э, ненужных неудобств, и это очень легко решить. То есть, если вы уверены, что у вас будет какой-то фрагмент использоваться, но при этом вы хотите иметь возможность быстро что-то поменять, э, то вот есть такой интересный способ. Э, вместо обычного копирования, как я только что показал, мы будем использовать э, создание так называемых «Alias» или, э, ну, скажем так, ссылок, или копии э, виртуальных нашего вот этого региона все что для этого нужно это копировать не только зажатой клавишей option а еще добавить клавишу shift и вот мы видим что в этом черном меню э, подсказки появляется надпись make э, one alias э, и вот так выглядит собственно это alias в нем прописано название э, самого региона номер трека именно физический номер трека и такт в котором начинается тот регион который скажем так отображается то есть я могу расставить как угодно уже эти и как копии и фишка в том что я могу отредактировать вот этот скажем так основной регион и все его дочерние автоматически примут тот же вид что и этот регион можно, конечно же сказать что ну это ничем не отличается от лупа то есть я могу например убрать эти или и просто сделать луп по сути да действительно то же самое то есть я могу вот в таком режиме лук просто поменять в основном файле какой-то какие-то параметры и они тут же скопируются во все вот эти лупы но дело в том что это относится только когда у нас во- первых идет беспрерывно друг за другом а в случае с с мы можем не обязательно ставить друг за другом то есть я могу скопировать их хоть куда угодно и это работает не только на одном треке но это работает и вертикально то есть на низкий трек я могу например этот регион переместить на абсолютно другой трек с другим синтезатором, то есть другим звуком, но партия при этом будет играться вот это, из этого региона. И таким образом партия уже можно играть здесь. Сейчас я поменяю чуть-чуть звук. То есть если я, к примеру, здесь что-то поменяю, допустим, сделают вот этот первый аккорд длинным. И давайте проверим здесь. То есть все то же самое копируется. Таким образом, можно очень удобно создавать а, вот такие клоны. То есть у вас есть какой-то основной миди-регион, в котором прописана какая-то партия. И вы можете этот миди-регион скопировать а, по разным местам проекта как горизонтально так и вертикально и быть уверен в том что вы если захотите поменять эту партию то вам будет достаточно просто переписать в основном в скажем так материнском регионе э, эту информацию и она тут же поменяется во всех дочерних регионах то есть это очень удобная функция например с тем же ритмом это очень удобно вы, у вас например есть партия бочки которая играет каждую долю А вы вдруг решили попробовать сделать бочку не прямой а какой-нибудь там со смещением и чтобы не заново не копировать это все по всему проекту вы можете просто поменять дочер... основной эм, регион и все дочерние автоматически изменится под этот регион ну я думаю дальше вы уже сами сможете придумать применение этой фишки но советую ее освоить и помнить о том, что она есть в вашем арсенале. Ну, а на этом в этом видео все. Увидимся с вами в следующих видео. Всем успехов в творчестве. Всем пока.